Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня будем продолжать проходить Хаус Флиппер. Да, на прошлой прошлой серии мы там много чего делали, убирали в доме. Да, в этой серии будем, конечно, там еще новые делают задания интересные. Сразу хочу пожелать приятного просмотра, кто кушает, а кто не кушает, зящного себе покушает. Чаё, кофеёкс, э, кока-колой, может быть, э, с печеньками, с тортиками, со э, всеми вкусняшками. Да, мы начнем. Так, Миша Пеночкин, Пеночкин, серьезно. Тема. Я хочу воспользоваться твоими услугами по ремонту дома. Привет, привет. Я рад, что ты предложил мне свою помощь по ремонту дома. Надеюсь, что предложение все еще в силе. Конечно. Ты еще не откажешь такому классному парню, как я, правда? Мне не откажу. Мне деньги нужны вообще. Ну, в общем, дело обстоит так. Месяц назад я въехал в дом моей двоюродной сестры, которая, к моему сожалению... Художница. И ее художественная. И ее художественная натура говорит ей, что надо жить в доме, который выглядит как новогодняя елка. Ну, у всех так по-разному. Честно, эти цвета так ужасно режут глаза. Ну, так она, она художница так видит. Я больше не могу это терпеть. Я постоянно злой и боюсь, что из-за такой кислой мины у меня появятся морщины. Угу, Рифм просто. Это было бы ужасно. Нам надо это предотвратить, и ты, мой котик, до должен мне в этом помочь. Ну, постараюсь. А если я собачка, туша, что, не получится ничего. Прежде чем моя сестра вернется из турни... ч ч, -ч вот, туркетра, Тебе надо прикрасить все стены в доме какие-то нормальные цвета. Мягкие, спокойные, ты знаешь, какие я люблю. Нет, и не знаю. Спасибо тебе за все. Не помнишь, надо поспешить. Я это буду все медленно делать. Эфикаснее. Ну, реально художник. А чем она? Мне, мне в принципе, нравится. Даже газончик похож. Хотя садник конечно. Но это не мое. <с> Я не буду садом заниматься. Я это хватило на э, в прошлом серии. Так. Угу. Сонная седева. Так, здесь все понятно. Так, давайте сначала все посмотрим, что у нас. Здесь подвала угу, угу. подвал, а подвал не надо, что делать? Ладно, давайте сначала начнем с этого. Сонный синева. А, ну тут просто, типа, не ремонт, у меня а просто красит, да? Интон. Так, давайте здесь пишем. О, затем сонный синева, это, по-моему, самый популярный цвет, да? хаус что все его красят. Это реально. В предыдущих сериях тот поймет, кто смотрел. Почему? Вообще солнце снева везде. Практически. Холс слипере используется. Почему-то не знаю, что им нравится-то. Нет, чтобы там просто какой-то зеленый цвет, там какой-то жел желтый Нет, солнце невай и все. Ну капец. А картину убрасывать не надо или нормально? Или можно ее продать вообще за миллион долларов? Не, я не буду продать. Я себе заберу лучше и стану миллионером. если тут и разрешат, конечно, это сделать. И никто мне это не разрешит сделать. И что дадут по морты блин, за то, что я украл. Не, лучше не надо. нормально с кровати, смотри, как я набираю вообще офигенно. Не, в реальной жизни это будет вообще интересно. Либо у меня очень длинные руки, либо... ...очень длинная швабра. Где-то не швабры. Хотя можно прицепить, самому смастерить. Прицепить вот эту штучку <laughs> на швабры и Вот, 50% процентов не мне придется еще одну покупать. Ну, конечно, накрасить стены, это скучно. Если там хотя бы там что-то сносить, стены там, ну, это, деревья пилить, это интересно, конечно. Или там что-то строить. А тут скучновато, если честно. Тут просто сидишь, красишься. Ну, там есть такие интересные задания с бункером. Типа, бункер надо будет построить. Это уже интересненький. Интересней. И там есть, кстати, есть еще одно задание прикольное с бункером. Там надо будет бункер построить там для кого? Для тещи, по-моему, написал. Я его вот сейчас только увидел недавно, когда я хоть выбирал задание, какое мы будем сейчас снимать. Ну, это будет интересно, кстати, можем в следующей серии это задание будем выполнять. Может быть и... еще через две серии, потому что это очень жесткое. Нет, в следующем серии, может быть, мы будем делать в своем доме ремонт. Это у нас дом разрушили просто. Мне жить в нем не, не очень хочется. Такой фиговый дом, блин. Так. Все, почти все, да? Все. Есть. Так, можно продать, да? Так, все, в принципе, здесь справились. Да. Мы дверь закрыть. Тут нет тут ничего. Так. Покрасить цветный персик. блин. Или здесь? О, ну ч ⁇ телевизор сейчас продадим. Так, ладно. А ч ⁇ м такой нравится? По-моему, нормальный цвет такой нет. хотя в принципе для кухни он не подходит конечно но, но если просто какую-то комнату в подвале в принципе нормально будет такой свет конечно в чердаке блин надо было еще одну купить сейчас еще одну куплю и не хватит я умира И, конечно такая привычка что не покупать сразу две а так когда закончится я уже покупаю сто ну, процентов уже закончится даже 50, ну хотя мой 50 процентов отойдет и закончится сто процентов там уже больше полбанки закончилось ну хотя в принципе они могли сами в принципе покрасить почему я должен приезжать и красить серьезно тут ничего тут не надо ничего убирать там не надо ничего покупать устраивать если они не умеют просто покрасить тупо это могли бы и сами сделать кстати нет должны выбирать вызывать меня и заплатят еще дофига мне ну конечно не нравится но это скучно сейчас вот с бункером будет интересно сто процентов или ремонт доме там это будет поинтереснее чем просто тупо сидеть стоять и красить блин я думал ремонт дома это не значит что края просто красить стены это можно даже стать и так это назвать и все она в принципе в этом только и состоит надеюсь если нет там еще что-то не надо делать Но я не вижу что тут надо что-то покупать там чинить тут ничего чинить не надо просто тупо подкрасить все так красим красим сколько 50 процентов ну хватит уже мне третью банку, надеюсь покупать не надо будет. хотя это не точно Так, ну картины не надо выбрасывать, картина хорошая, наверное, ну не, ну тут не написано что. сколько прибыль, а чё так мало, 45 тысяч, чё-то маловато реально, мне выбрал задание такой хотя ну не на всю серию может быть, ну скорее всего на всю, а, мы это только за Нет, в смысле, за это все создание или прибыль? Или это сейчас только прибыль? а сейчас только Я думаю, всего прибыль стоит, но это маловато. Всего 45 тысяч. Нифига себе, такого расстояния реально. Я удивляюсь все больше и больше. Что мы с такого расстояния, братец? без проблем вот реально он сейчас стоит получается на столе и так... нормально такое расстояние и он убирает без проблем что закончилось блин я сейчас третью покупать путь по мне по по надо будет поменьше зарасходовать. реально все почти уже. так что я все я все. что мне придется еще нет я не буду. не нет все. а вот тут еще блин. быстро вот В принципе всё. А, все, я реально все две использовал. Нифига себе. Ну, это жестко. Так. С -с -с какой? Сюда светлый персик. Да. Нет, а, это светлый персик. Ну, что, две сразу купить? Что, потом, блин? Не было проблем. цветы сейчас цветы покрасим давать не ну как-то я удивляюсь конечно что никак не задевает я бы сто процентов что-то заляпал но когда красит вообще то он, что убирает но газетами там что-то ставит а он нет ему плевать он будет без газет без ничего без там, без защиты всякой сто процентов будет заляпал кровать я бы либо он как-то делает так ну, что невозможно все равно заляпал это какой-то супер человек который ничего не заляпал так вот так вот и еще при том знаете что -то? он просто вот он просто нам я могу здесь например. Я вот тут залезу. Вот так вот могу здесь красить. И он все покрасил, все, как, как? Тут вообще-то вещи переставлять. А он просто красит на одном месте и у него такая линия. Например. Даже как-то он на чердак блин забирается. Офигеть могу. Как он это делает? Почему он все вот это красит? Он же не во всех комнатах будет жить Или во всех? А там нельзя, и там типа, будет не засчитано А вот это я не понял Что за фигня Я ничего с ним сделать это не могу При Прикол Ладно. А нет, тут можно на корточке сесть. И же, издевайся надо мной, что ли? А себе не додумался на корточке не сел. Ты я бы не смог бы это покрасить, серьезно? Что за дебилизм? А, все, закончилось? Ну не зря я вторую купил. А то уже закончилось. А, все, завершить заказ? Не, не, не, я не буду. Я пока все это не сделаю, я себя знаю. Я никогда не завершу заказ. на Ну, не на 100%. Я считал на процентов все заказы. Я хочу нормальные нормальной группе а как раньше проходил. На хотя бы 50%. Ну ладно, все. Не, я не хочу. Я не хочу, как раньше, чтобы было. Вот раньше я так и делал, но на сто процентов не проходил никогда. Так. В смысле? А я уже все про... Нет, верните мне. Блин, я думал, все сто уже. Ну реально же все покрасил. в смысле это что игра бахнулась что чего Ой, ладно. так реально 98 процентов я не могу ничего покрасить а, что ну ладно я уже не походу так какой комплектный лимон. Ладно. А тут оранжевый нормально, нормальный, это морковный цвет Нормально, помню. Особо не режут вообще. Знаете, ну, там кто-то слепой, то в принципе и нормальный. Так, все. А все больше нигде не надо. Не, на улице ничего красить не надо. Не надо, хотя бы хотя бы не заставили огородом ну, сыпать. Ну там, у них, кстати, есть эти какие сорняки. Хотя бы их не заставили вырывать. Хотя бы на этой вам спасибо. А то заставили мне весь дом их красить. Капец просто. Это даже не ремонт дома, это просто Мы просто красим дом. Может так и вообще. И таких заданий очень много, если честно. это наверное последнее, да уже все больше нету вот это вот ну принципе у нас все по одному заданию я думаю что мы еще вторую успеем ага фиг там не успеем если мы вторую начнем то тут не, не получится никак вообще даже если я захочу ну принципе все мы сделали уже все так Да, завершаем Да, я понял, да это очень интересно конечно скриплят внуков до да, любила занятия всех бабушек ну да кстати не только бабушек если кто-то любит и готовит в принципе не только для бабушек надеюсь видео понравилось хотите продолжение седьмую серию, тогда ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем пока пока